А перед началом серии не забудьте жмакнуть на колокольчик. Приятного просмотра! Какого черта? Ты псих ненормальный. Теперь я надеюсь, ты понимаешь, почему я так сильно тебя опекаю? Да пошел ты! Не приближайся ко мне больше никогда, понял? Знал же, что общение с тобой до добра не доведет, но все равно какого-то хрена повёлся. Треф, успокойся, пожалуйста. Пошел к черту. После этого мы больше не общались. В временами я думаю, что я зря наговорил ему гадостей. Просто это было слишком неожиданно. Черт, придурок. Треф, тебе можно? Проходи. Я знаю, что ты не сильно любишь разговаривать о личном, но... Ты хочешь спросить об Иване? Вы поругались? Не то чтобы поругались, просто... Все сложно, короче, Кэр. Вы оба сами не свои. Может, я могу чем-то помочь? Вряд ли. А вообще я хотел спросить. Ты знала о его ориентации? А почему ты спрашиваешь? Да нет, нет, ничего, ляпнул, не того. Знаешь, Эван в этом плане достаточно закрыт. Он никогда не распространялся о своих пассиях, не кичился чем-то. Но мы догадывались, что он не совсем традиционной ориентации. Чисто потому, что девушки его особо никогда не интересовали. Ну а потом как-то раз Лайла у него с пьяни и спросила. Догадки подтвердились. И как вы на это отреагировали? Из нашей компании натуралы только я и Лео. То есть Лайла? Именно, мой догадливый братишка. И нет, меня ничего не смущает. я понял. Так что, если Эван тебя этим напугал или обидел, то прости его. Иногда его прет паровозом, но он умеет сожалеть. У тебя же есть его номер? Вы что, до сих пор номерами не обменялись? Даже не начинай. Хорошо, хорошо, я поняла. Привет. Привет. Ну что, сначала кино? Да. Как дела? Ну, если бы мой друг не депрессовал на пару с братом, все было бы куда лучше. Ты про Ивана и Тревора. А ты откуда знаешь? У меня и свои источники. Ты всех моих друзей знаешь, а я про тебя ни сном, ни духом. Все со временем, Кэрол. Все со временем. Ну хорошо. Talk to your body. We gon' be okay. Hear me when I say, if you need me, I'm gonna be by. Лео, ты долго будешь ждаться? Между прочим, могла бы и подмочь. Зачем я тут могла помочь? Тем более, что у Кэр так давно никого не было. Почему я должна нарушать эту идилию из-за твоей чуйки? Вы обе слепые? В нем лично я ничего плохого не увидела. Точно слепые. Слушай, вот ты тоже особо доверие не внушаешь, но мы же как-то дружим. Ну спасибо. Может дело не в Джеке, а в тебе? В каком смысле? Ну, Кэр тебе ведь нравится. Дело далеко не в этом. Mm. Ну, как знаешь. Просто признайся бы ты, то, возможно, вопрос с Джеком улетучился бы. Отстань. Привет. Ого, неожиданно. Ты принципиально трубку не берешь. А ты звонил? Перестань на дуру падать. Я написал тебе смс, что это я звоню, а не маленько соседнего двора. Слушай, я тебя вообще не понимаю. Ты сам сказал держаться а тебя подальше. Вот я и держусь. Я не спорю, я погорячился, но... просто... ты... Застал тебя врасплох? Да. Тебе никогда не целовал парень, верно? Нет. И девушка? Девушка целовала. Так тебя смутил сам поцелуй, или то, что я его тебе подарил? Что? Бля, Эван, кончай со своими шутками. Ты девственник? Эван! Ладно, ладно, а теперь серьезно, ты готов со мной встречаться? Ты опять? Я в плане твоего репетиторства. А, ну, да, конечно. Прекрасно. Тогда я пойду. Погоди. А? Не хочешь в кино сгонять? Ну, был бы не против, но я сегодня работаю. Понятно, тогда ладно. We'll be Завтра нужно будет помочь Лео кое с чем. С чем это? Много будешь знать, скоро состаришься. Понял. О, ничего себе! Кого это к нам ветром задуло? Привет, Сарам. Я вижу, ты в отличном настроении. Что ты здесь делаешь? Что-нибудь желаешь? Пиво, виски, может, шот? Желаю твоего бармена, поэтому просто поохраняю его до конца смены. Ты, конечно же, не против, верно? Конечно нет. Что-то ты зачистил в наши края, друг. И ты тут, как мило. Сколько вы ему платите, Сара? Что? Ну, треву за подработку. Что? За подработку? Молец, ты что, поумнее не мог придумать? Не понял. Может, сам скажешь ему? Я... Отрабатываю долг. Опять не понял. Твой дружок всадил одного из наших, и партия была тупо слета. Так что с того времени он тут и околачивается. Смотрю, ты уже звереть начинаешь. Эван, я... Заткнись и выметайся из забара. Мы уходим. И да, запомни, Эван, на этот раз мне есть чем крыть карты. Не забудь про завтра. Эван, да постой, ты дай мне все объяснить. Чем ты, черт возьми, в тот момент думал? Я думал, что это будет правильным решением. Ты фееричный долбоеб. Ты не знал, кто такой Джек? Ты не знал, что к нему лучше вообще не соваться. Да откуда я мог это знать? Я и тебя не знал до поры до времени. Если тебе, конечно, важно знать. Ты ведь пытался отказаться, правда? Конечно, но он. Пригрозил Кэрол. Больше скажу, он вводит ее на свиданки. Чего? Я в полной жопе. Надо сказать Лео и решить, как быть дальше. А ты не знал? Лео тоже работает на него.